Привет! Сегодня будет не столько рецепт, а сколько идея, как красиво подать любимую закуску на новогодний стол. Классический рецепт на новый год это фаршированные яйца. Сварили в крутую, порезали пополам, желток достали, перемешали с тем, с чем вы любите, нафаршировали и подали на новогодний стол. Не, ну это конечно вкусно, а давайте этот рецепт сделаем красивее, ну хоть чуть-чуть. Только на канал обязательно подпишитесь. Итак, сначала готовим рассол, вода закипела, добавили соль по вкусу, добавили 4 столовых ложки сахара, душистый перец, кориандр, лавровый лист, уксус обычный, стакан, Лук и вареный буряк. Закипятили, охладили, яйца сварили, почистили и залили маринадом. У меня яйца в маринаде в ночь простояли. Но в том рецепте, по которому я готовлю, они стояли 3 часа. Наверное потому, что там добавляли 2 стакана уксуса. Ну а дальше, как вы все привыкли. Яйца уже получаются очень красивые. Можно прям так подавать. Согласитесь, это уже чертовски привлекательно. Все, уже можно есть. Ну, мы продолжим. Дальше, как я и говорил, каждый как любит я сегодня взял паштет из печени утки с черносливом мне кажется это будет интересно сейчас попробуем ее на вкус выглядит симпатично пахнет чудесно да М -м -м. я уже представил этот вкус это сочетание. Добавляем. Что еще можно добавить? Несколько желтков. Да? Почему бы и нет? Сейчас возьмем прямо отсюда. Так, чтобы аккуратно, чтобы не порвать яйцо. Еще можно добавить пару ложек чайных майонеза для кислинки я добавлю несколько каперсов они дают приятную кислинку ловите еще лайфхак один можно добавить фисташки прям туда фисташки можно купить у моих специальных друзей. Магазин, интернет-магазин Император. В описании оставлю ссылку. По промокоду ДЭН вы получите 10% скидку до Нового года. Стаканом придавили. Нужна крупная фракция. В однородную массу. Перемешали, да что вас учить. Вы и так знаете, как это делается. Берем красивую тарелку для подачи. И оформляем. Есть еще второй вариант украшения. Та же фисташка пополам раскололи и сверху положили. Когда будете кушать сочетание вкусов будет очень интересным. Закуска получится идеальная. А фисташка, ребят, я вот сегодня попробовал первый раз, несмотря на то, что она там приехала три дня назад. Я такой вкусной фисташки еще не ел. Ну, чтобы меньше мучиться с фисташкой. Также стаканчиком раздавили. то я сейчас ножом повыделываться решил. Не хватает зелени еще, а сверху можно немножко покрышить желток, размять его и аккуратненько. Короче, вот такая у меня сегодня фантазия. Подписывайтесь, будем делать вкусные ролики.